меня вам установочку даю. У вас очень мало подготовительных 200 передней рукой. Что это значит? Что вы с первого же удара пытаетесь, стоите напрягаете, пытаетесь попасть. Встретить или не встретить. Понимаете? По рукам. Вот рукой боритесь за, за, за положение друг с другом. Понимаете? Вторая ситуация. Левшатый. То же самое. Хорошо он бросается тебе головой, тебе под руку вот сюда, да? Но если он начнет делать чуть по сторонам и дважды проваливать, ты останавливаешься на ударе. Работай ногами, перебирай ножки, чтобы ты ногой залазил туда, ясно? Работа корпусом, но залазил, нога, нога. Действие. И передней рукой, по рукам, по голове, вот, вот здесь постоянно фихтуйте передней рукой, ясно? Поиграйте передней рукой. Понятно? И на ногах. это мягко, мягко, да, ускорение, оп, оп, опять Смещение. много передней руки хочу, ясно? Приготовились, все приготовились? Время бокс. Вот, и влево, и вправо корпусом качнуть. Группировка, плечи. Почему на пятки опустились оба? Мы вообще боксировать перестали, а? Двигаться из движения, в движении берешь. Ну, ногами проваливай. Ты же видишь движение. Заставь себя. Вперед-назад на ногах. И тут же ногами. Вперед-назад. И тут же подбирать надо, Абдул, тут же подбирать. И повтор где? А у обоих где повторные действия? Вы на одно движение работаете. Двигаться на ногах, проваливать, доставать ногами. Встань на носки, рашит. Вот-вот, тоже как вариант. Вот, а наименочку можно включить, пожалуйста. отвечать влево вправо ногами доставать ногами время все молодцы пожали руки Пойдет, нарабатывать, нарабатывать надо вот это действие, повторно туда, нарабатывать, вот достал, пробил и опять туда. Вы, вы, да, это этот юношеский бокс, так называемый. Ударил и пошел гулять, потому что попал. Прозвалил, ударил, достал. И еще туда надо добавлять. Со смещением. Нос разбили. Ха-ха-ха. Вытри. Но не сморкайся, не вдумай сморкаться. Все, пожали руки, молодцы, отдыхайте.